Приветствую! с вами опять я Сергей Бердачек. мы продолжаем курс по контекстной рекламе на прошлом уроке мы выделили базовые ключевые фразы сейчас мы будем расширять есть специальные сервисы в интернете при помощи которых мы можем определить реальную статистику например яндекс .Вордстат. При помощи этого сервиса, когда человек набирает, вам откроется такая панелька, куда вы можете набрать запрос. По результатам вы получите, например, вы вводите запрос планшеты Samsung. У вас результаты, например, здесь 10 тысяч результатов, да, и будет множество планшет samsung такой-то, такой-то, купить планшеты и так далее одна колонка здесь еще постраничная передача и вторая колонка дополнительных фраз ваша задача сейчас из тех фраз которые вы первоначально собрали расширить их при помощи вот этих вот вот этого инструмента яндекс и собрать информацию по дополнительным еще элементам то есть когда вы набираете ключевую фразу есть еще такие управляющие элементы как восклицательный знак перед вашей фразой там, купить планшеты да, Добавляйте восклицательный знак если у вас было 10 тысяч запросов то это фразовое соответствие оно будет отображаться например тысяч. это один из показателей которые я использую второй показатель это в кавычках то есть вы фразу планшеты там samsung то, что вы набрали в кавычках, означает, что вам сервис возвратит именно столько, сколько было реально за запросов. Потому что, вот когда мы там отображали много-много-много-много, там сверху было написано 10 тысяч, а здесь будет, например, 5 тысяч, 500 и так далее. Mm -hmm. Так вот, это вот 10 тысяч на самом деле составляется из суммы, в общем, сумма сумма всех этих цифр составляет показатель ваша задача составить табличку которая будет ваша ключевая фраза например планшеты потом первая колонка это сколько всего было запросов например 10000 да? потом с восклицательным знаком например 8000 и с кавычками например 100 что из этого и вот эта вот таблица, чем больше вы таких фраз насобираете, тем лучше что из этого следует, что у нас есть множество вариаций, ну, в данном случае если рассматривать именно конкретно этот пример, допустим было здесь 10 тысяч а здесь было например 500 всего лишь, а здесь было например 10 это показывает о том что в данном случае много вариаций этой фразы есть но именно тот который с восклицательным знаком он показывает более-менее реальную картину еще есть знак плюсик то есть можно между фразами например планшеты плюс samsung это будет показывать именно вхождение и планшетов и samsung по вот этой вот табличке вы можете оценивать качество ваших ключевых фраз, насколько хорошо они позволяют достичь вашей цели. И сколько вы потенциальных клиентов можете получить. Потому что по точной фразе, именно в контекстной рекламе мы работаем с точной фразой. Но фактически желательно собрать все, всю статистику и ту, и другую, и третью. Есть специальные программы для этого, например, Keyword Collector. Можно это делать вручную я обычно это делаю вручную по количеству этих фраз вы можете определить сколько вы потенциальных клиентов можете получить в месяц например 100 запросов в месяц делим на 30 это 3 запроса в день учитывая что у вас есть конкуренты то есть меньше одного человека вы можете получить в день грубо так в зависимости от того на какой позиции будет ваше объявление понравился урок внизу есть кнопки соцсетей. рекомендуем Данную страничку вам откроется запись на ссылку этого урока. Удачи!